Шестая часть решения задачи D9. Мы вычисляем момент инерции нашей вот тележки, момент импульса относительно оси Z, то есть оси, проходящей через точку O1, перпендикулярно плоскости диска. Тележка участвует в двух движениях. В относительном, вот с этой скоростью VR, и в переносном, вот с этой скоростью VE. Соответственно, момент импульса в относительном движении будет состоять из чего? Вот М2. ну Просто из определения... Сейчас мы будем использовать определение, которое там было выше. Но еще раз покажу. L равняется R умножить на P... В данном случае mr умножить на v. r у нас это вот этот вектор ok. vr вот этот вектор. У них я беру проекцию на ось z. Проекция будет по модулю. Раз это все дело происходит в плоскости перпендикулярной оси вращения, то проекция будет lz будет равняться mr. В на синус угла между ними. Синус угла между ними даст... Вот если я R умножу... В данном случае R будет что? O1K. Да? O1K умножу на синус угла, я получу O1C. Если я перемножу вот этот угол, вот этот радиус-вектор, вот он, O1K, и вот VR, вот этот угол. Если я бы продолжил вот так, это был бы вот этот угол. Если бы я умножил VR на синус альфа, это был бы вот этот вектор. То есть я бы получил, что M во 1 c то есть перпендикуляр, опущенный на линию действия вектора. То есть М2, что В какое? Это В-релятивистское умножить на o 1 c Плюс вот в этом движении. Это движение, повторюсь, у нас движение вот по этой окружности. Со скоростью ВЕ. Соответственно, плюс М2. Если бы я применил ту же формулу. VE умножить на R, то есть что бы это было бы? В данном случае это было бы R как раз O1К было бы то, что VE умножить на VE умножить на О1К или М2 за скобку. VR умножить на O1C плюс VE умножить а, VE это у меня омега, давайте я уже запишу. Омега умножить на o 1 к получается o 1 к в квадрате. И получается у меня вот такая формула. То есть, m 2 vro 1 c плюс Омега на o 1 k в квадрате. Где О1К в квадрате, у меня вот эта величина. о 1 c это у меня А. Напоминаю, по условию задачи. Ну, давайте теперь вычислять все э, величины, которые входят в эти уравнения. Так, вот это уравнение, напоминаю, мы решаем э, вот в таком виде. Вот в таком виде мы решаем нашу теорему о изменении момента импульса. В данном случае момент импульса – постоянная величина. Вот в начальный момент и вот в конечный момент. Вот это складываем, вот эти две величины. Ну, давайте вычислять теперь. М1r квадрат плюс М1a квадрат. Давайте вот это, собственно говоря. Вот это все мы почти что здесь вычислили. Где у нас? Потому что М1r квадрат – вот это умножить на омега и так далее. Вот это все без умножения на омега. Это есть у нас что? С1. То есть фактически вот эта величина у меня написана так. С1 умножить на омега Тау. А С1 у меня было вычислено где-то. Оно уравнялось вот, 1184. 1184 умножить на 2. 1184 умножить на 2. То есть это будет равняться 86. 2368 у нас это было все килограмм на метр квадрат деленное на секунду по-моему да да правильно килограмм на метр квадрат деленное на секунду но это так чтобы проверить килограмм на метр квадрат деленное на секунду так это мы вычислили одну часть теперь вычисляем вот эту вторую часть то есть сумму вот этих двух чисел это число у нас, давайте посмотрим, мы наверху вычисляли отдельно это. М1, вот оно, м 1 r квадрат, вот оно, это 864, вот это 864. То есть, вот это у нас равняется 864 умножить на омега Т. Здесь у нас, а да, кстати, я забыл, это здесь у нас омега Т присутствует, здесь у нас омега Т присутствует. Здесь у нас и vr в момент тоже t. vr у нас мы вычисляли вот здесь. Оно. vr, закон изменения, просто равен vr, равен t по модулю. Значит, в момент, который мы смотрим, что мы имеем? vr в момент t равен t, а t у нас равно 2. Так, теперь у нас теперь единица метр в секунду. Множитель появляется размерный. Далее 2 метра в секунду. Значит, это мы вычислили. И что мы подставляем? Ну, остается подставлять вот все эти значения. О1C у нас дано. М2 дано. Ну, давайте вычислять. L2 у нас равно чему? Давайте я сюда перепишу. L2 равно M2V в момент T. На О1 С плюс омега Т умножить на О1К в квадрате. Это равняется. То есть 80 умножить на 2 умножить на О1С. Это у нас чему было равно О1С? Чему было равно О1С? О1С это А. Где у нас А? 1 и 2 метра. А умножить на 1,2 плюс омега Т умножить О1К в квадрате, это опять ну вот здесь вот давайте вычислять вот эту величину О1К в квадрате равняется О1С в квадрате, это 1,2 в квадрате плюс ОК OK, это у нас сколько? ОК OK, это у нас, вот это наша величина 0,5Т1 в квадрате, то есть ОК OK равняется 0,5 t в квадрате равняется 0,5 умножить на 2 в квадрате, то есть 2 тоже. Это что было ОК? OK. Это значит, что 2 минус АОС у нас чему было равно там ОС? это у нас было вот оно АС минус АО, то есть r минус А, то есть 2,4 минус 0,8, 1,6. 2 минус 1,6 в квадрате. Все правильно? Да, все правильно. Отсюда о 1К равняется 1,2 в квадрате, это 1,44 плюс 0,4 в квадрате, это будет 0,16. Это будет равняться 1,6 1,06 1,6 1,6 метр в квадрате. Подставляем сюда. Получается, у 1К это 1,6. Все, мы нашли эту величину. Теперь собираем вот это слагаемое. Плюс вот это слагаемое. Равно вот этому слагаемому. То есть пишем. Опять пишем вот наше. Lz в момент нулевое равен Lz в момент t. Это у нас было равно... 2368. 2368. А это у нас было равно два слагаемых. Где первое? Вот оно 864 омега Т. 864 омега Т. Плюс вот это. Давайте 80 умножить на 2,4 плюс 80 умножить на 1,6 умножить на омега т. Ну, теперь вроде все. Теперь вычисляем. Переписываем это слева неизвестные, слагаемые с ней. 864 омега т плюс 80 умножить на 1,6. 8 умножить на 16 равняется 128 плюс 128. Омега Т. А это оставляем справа. 2, 3, 6, 8. Минус 8 на 24. 8 умножить на 24. 192. 192. Это получаем. 8, 2, 1. Это у нас 2, 1, 9, 9. 992 Омега Т равняется. А здесь у нас 192. Это 6. 6. Это у нас 7, 1, 2176. Отсюда омега Т равняется 2176 делить на 992. На 3 умножим получить. похоже. Нет, до 3, извиняюсь. Ну, давайте калькулятор нам в помощь делить на 992. 2, 194. Примерно 2,194 радиан в секунду. Примерно 2,194 радиан в секунду. Да-да-да-да-да. Так, ну вот и все. Мы решили. Давайте проверим наше решение. Первая часть закончилась. После прекращения действия тела вращается по инерции. А приложены те же силы, кроме момента, да. При движении самоходной тележки ничего не меняется. Да, почему я не пишу силу трения, не ввожу? Потому что это внутренняя сила, действующая между телами системы. Поэтому не пишу. Вот, закон изменений да, приводит вот к частному случаю. Вот приравниваем LZ0 и LZT. Вот 2368. У нас 2368. ВР 2 метра в секунду. У нас было это относительно. Скажем, 992 минус 192. Вот так вот. да. Ну-ка, ну-ка. Там плюс 192. У нас тут минус 192. Вот в этом разница. Разница пошла. Ну давайте посмотрим где ошибка. Попытаемся выяснить. Вот ошибка вот в этом знаке. У нас единственное, с чем решение расходится. Вот в этом знаке минус 192. У меня здесь плюс. Давайте я напишу, где это у нас какое слагаем 80 умножить на 2.4. Вот оно. ВТ. А, б, б, б, б, б, Б, Ну, конечно, конечно, конечно. Если это у нас положительная одна ось Z величина, вот эта величина, то вот эта величина у нас уже будет отрицательная. Поскольку она вот эта величина она будет это я зевнул. Проекцию на ось, вот эта величина будет... будет отрицательной. Она будет отрицательной, поскольку векторное произведение, вот это, оно будет направлено против оси. То есть, вот это векторное произведение, которое я здесь написал, вот этот R, на вот это P, оно даст величину, направленную вниз. То есть, L будет направлен вниз. И здесь, соответственно, будет со знаком минус. То есть, это вот наша единственная ошибка. Минус. Соответственно, здесь был бы у нас плюс с переводом на другую сторону. И, соответственно, здесь было бы 2362. Плюс 192. Это было бы 0, 1 в умею 6, 1 в Уме 5. И здесь было бы 2560. 2560 делить на 992 равняется 2581. То есть 2581. И у нас, в общем-то, я целиком согласен. Это была моя ошибка. Ну вот, на этом мы заканчиваем решение. Ошибку мы нашли. Она была связана с невнимательностью. В определении вот направление вектора, получающегося момент, вектора момента импульса. Но решение, я думаю, достаточно понятно. Если будут вопросы, задавайте. Всего доброго.